Все знаем онлайн-рекламу, все уже не маленькие дети, все понимаем, что, что у нас двигатель торговли – это реклама. Да? И сейчас, особенно в эпоху пандемии, диджитализации, вот этого всего, да, Big Data и всего прочего, у нас онлайн-реклама приобретает как никогда важнейшее значение просто для двигателя экономики, экономики мировой. принцип. Естественно, у нас сейчас, как ни крути, большая часть населения перешла в онлайн-покупки, Опять же, спасибо пандемии, она тут как никогда, кстати, нам на руку вот это все сделала, да? нет, нет хода без добра. Что сделала компания iMarketing? Компания iMarketing создала так называемого MarketBot. MarketBot – это программа, да, то есть это целая система, которая анализирует всевозможные тренды, анализирует всевозможные там поисковые запросы, вычленяет наиболее… Uh, скажем так, популярные, да, какие-то там товары, услуги и так далее. Делает разбивку по регионам, uh, анализирует дату, которая крутится, uh, знаете, Word, Wordstat, там uh, есть такие сайты, да, берет все uh, площадки, там, Google, Яндекс, uh, uh, Facebook, uh, Instagram, все-все-все ну, там соцсети разбирает, да, то есть она все это дело анализирует, вот этот маркет мы его так называем, у нас визуально вот так представлен, чтобы, было ну, ну, была какая-то картинка в голове, и по итогу всех вот этих больших анализов, MarketBot дает рекомендации маркетинговой компании, компании iMarketing. Вот так, да? Дает рекомендации еще раз маркетинговой компании. Команда есть маркетинг там живые люди. И они... Они э, на основе этих анализов и этих рекомендаций, полученных э, вот этим э, нашим маркет-ботом, да, у которого присутствует там нейронная, нейронная сеть и искусственный интеллект все, вот это, вот, все это там есть, э, она запускает рекламные кампании. Рекламные кампании чего? Рекламные кампании различных онлайн-магазинов. Их э, в партнерах у компании более 20 тысяч по всему миру. Если мы посмотрим сейчас вот сюда, вот в онлайн-шоппинг можно зайти. Здесь мы видим страны, где крутится наша реклама. Сейчас объясню, почему я сказала «наша реклама». Вот это долго-долго можно, вот это колесико крутить, Я очень люблю это делать. Прям. К слову, самая большая целевая аудитория у нас – это США. Потом идет Япония, Китай, Россия, Канада и много-много-много еще других. Данные эти не от компании, данные эти с сайта Алекса. Сейчас чуть попозже его найду в своем барахле. Так, так, так, вот он он, да. Сайт Алекса это сайт от Amazon, официальный сайт где представлен рейтинг всевозможных компаний. Вот сейчас вот мы найдем, видите, ай-маркетинг у меня здесь забит. И здесь можно любую компанию посмотреть. И вот мы видим, о, ребята, кстати, кто с нами уже давно, поздравляю, да, мы по рейтингу еще поднимаемся, видите, растем. А здесь а, три, кто сейчас занимает, вот, пожалуйста, Египет высветился, а США сейчас немножко меньше стало, было даже одно время 66 целевая аудитория. Египет вырвался вперед. О чем это все говорит? Это говорит о том, где, куда льется трафик нашей рекламы. Давайте я сейчас обо всем по порядку. Смотрите, реклама, вот эта транслируется по всему миру, как я уже сказала, да, реклама онлайн-магазинов, реклама конкретных товаров этих онлайн-магазинов, они все вот здесь. То есть вот их очень-очень много. Есть знакомые вам, есть незнакомые, да. И что происходит, когда конкретному человеку где-нибудь в Бразилии, где много-много диких обезьян, показываются очки, показываются очки, которые он, например, там вот искал как раз себе, буквально гуглил. А может быть, даже не гуглил, а где-то возле телефона своего сказал, там, я хочу купить себе очки. И знаете, все сейчас уже есть для никого, ни для кого не секрет подслушивающая реклама, да, и ему потом, естественно, началась эта реклама всевозможная выдаваться в соцсетях и везде. Так вот, он эту рекламу увидел. Она, естественно, не просто всем подряд, она очень таргетированная, правильная, качественная реклама, потому что а, компании важно давать качественную рекламу, правильно, не, не всем подряд, а именно точечно, тому, кому нужна эта реклама. Этот человек увидел рекламу, прошел по ней, попал в онлайн-магазин конкретный, совершил там покупку. Этот магазин видит, что клиент, совершив, совершивший покупку, пришел через рекламу Ай-маркетинг. Что она делает? Правильно, она платит за это вознаграждение, за оказанную услугу, за привлеченного клиента, за рекламу, да? Так вот, какая моя э, здесь задача как партнера? Моя задача – обеспечить рекламу, обеспечить робота рекламным бюджетом, как машину – бензином, как, э, не знаю, электронную машинку у ребенка, электричеством или батарейками, да? То есть есть э, инструмент, нужно дать ему жить, чтобы он работал. Я сейчас просто совершенно простой язык перевожу, для того, чтобы все это поняли. Таким образом, компания дает нам инструмент, э, дает нам возможность обеспечивать робота регистрация совершенно бесплатно. Единственное, что нужно, это почту, да, актуальную, хорошую, чтобы у вас в нее был доступ. Вы регистрируетесь. Что происходит дальше? Вы покупаете рекламный бюджет. Вот здесь вот он у вас отражается. Компания ваш рекламный бюджет оприходует, а а, запускает на ваш рекламный бюджет рекламную кампанию, Вот этот весь цикл проходит. Онлайн-магазин а, платит комиссию за привлеченного клиента а, в процентном соотношении от суммы покупки. Ай-маркетинг забирает эти деньги, пилит, 55% отдает мне. 45% забирает себе. Если переводить в цифры, то получается примерно, примерно, основываясь исключительно и только на моем опыте, и на моих наблюдениях, получается примерно x 2 Иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Вот что мы здесь видим? Сейчас мы если в статистику посмотрим, что мы здесь видим? Вот она воронка. Да? Все мы уже знаем, что такое воронка продаж. Просмотров моей рекламы вот по этому моему роботу на данный момент начиная с конца августа было сто семьдесят четыре тысячи семь то есть показов именно да показы просмотры одно и то же переходов по этой рекламе было 76 шесть тысяч девятьсот семьдесят восемь вот мы видим да воронка. и дальше что мы видим продаж было 13 тысяч семьсот шестьдесят один что мы видим здесь? Мы видим здесь общий рекламный бюджет, какая-то часть из этого рекламного бюджета уже потрачена. Да? То есть я пополняю, пополняю, выполняю. Первое пополнение было у меня на этом роботе – 100 долларов. А сейчас здесь уже 20 182. Я вам скажу, откуда деньги, Карл. А на самом деле я сюда один раз только 100 долларов и положу. Вот, и что мы видим вот здесь дальше? Израсходовано 16 895 долларов 13 центов. Что это значит? Это значит, что из 20 182 доллара на данный момент робот уже израсходовал 16 895, и он потихоньку приближается вот к этой сумме. Понимаем, да? Что значит израсходовано, опять же? Это когда на рекламу посмотрели, либо кликнули. Разные варианты оплаты в зависимости от того, как настроена рекламная кампания. В это углубляться не будем, но там таргетологи, маркетологи, арбитражники и все прочие люди, которые так или иначе работают с рекламой, сейчас поняли, о чем я говорю. Вот эта сумма, она растет, потихоньку приближаясь сюда. Когда эта сумма и эта сумма, никогда, когда, наверное, а если да, эта сумма сравняется вот с этой, то есть израсходовано будет 20 182, мой робот остановится. И вот здесь будет статус выключен. Это будет означать, что мой робот больше не показывает никому рекламу. То есть я не участвую в рекламных кампаниях. Дальше возвращаемся в статистику. Что мы видим здесь? Мы видим, что из расходов 16 895 долларов мой робот мне заработал... 30 569 долларов 80 центов помните я говорила про x2 здесь даже поболее видите да вот так это работает если посмотреть ниже то мы видим отчетность по э, отчетным периодам в сутки отчетный период в сутки мы видим что за вчерашний день было просмотров 1476 переходов 717 и 148 продаж это общая сумма продаж 12 тысяч и 90 центов, а вот это мой выхлоп, это 55 процентов мои уже 318, дальше, также за седьмое, все, если мы хотим посмотреть детализацию, то мы заходим в покупки, и я вижу теперь вообще конкретно, да, отчетного периода здесь нет, но я вижу самую последнюю продажу, вот 9, 16 часов 20 минут по гринвичу, здесь время указано, я вижу, что в а кто-то, я даже понять не имею, кто и где, совершил покупку на 43 доллара 75 центов, вот это кэшбэк, это то, что ай-маркетингу причитается за привлеченного клиента. Угу. Здесь что мы видим? Здесь мы видим 55% 96% и 45% отчисления в компанию. Вся отчетность есть. Дальше очень важный момент. Я даже сейчас попробую приблизить, чтобы вы это обязательно увидели. Видите, здесь написано «приблизительно 39 дней ожидания». Что это значит? Видите, здесь «ожидание» написано. Возвращаюсь обратно смотрите как только покупка совершена она фиксируется в программе у нас в отчете мы ее видим сразу же отчетность прозрачная 24 на 7 это очень круто здорово но в первую очередь сразу же она отражается вот она сюда прибавляется помните я прокрутила колесико и здесь сумма стала больше давайте сейчас еще раз попробуем возможно вот видите здесь сумма изменилась и здесь сумма изменилась таким образом я знаю что вот уже вот эта сумма, кстати, наверное, сюда пришла, и сюда какая-то сумма перешла. Так вот, как только покупка совершена человеком, сумма фиксируется здесь, в ожидании. Но мы можем уже использовать, приходовать, забирать деньги, которые не в ожидании, а в строке ваш кэшбэк. Эта сумма, мои 96 центов, они перейдут в ваш кэшбэк, Примерно примерно через 39 дней. Почему примерно? А, потому что здесь реальный бизнес-процесс, я всегда говорю, и м, иногда бывает, м, покупка совершается, например, перед какими-то большими праздниками, нерабочими днями, или там, банковскими нерабочими там, днями и так далее. Иногда там м, еще какие-то моменты происходят, ну, именно уже такие бизнесовые до да, моменты. Сейчас я объясню что вкладывается в понятие ожидание. Так как покупка совершена в онлайне, не в офлайне, мы должны с вами понимать, что сначала нужно обработать заявку, дождаться, пока деньги реально дошли до магазина. Мы же знаем, что опять это несколько банковских дней, да? соответственно, как только деньги дошли до магазина, магазин начинает эту заявочку оформлять там на склад, например, потом ее там упаковывают, потом там в сроки на логистику, ее отправляют. Вот она доехала до адресата, это значит посылочка, да. А потом у этого человека, у покупателя, скорее всего, есть еще право на возврат товара. Да, у нас, например, в России это 14 дней, в других странах там по-другому, так или иначе. Выключите, пожалуйста, микрофончик, если не хотите сказать слово. А, я выключила рима, ага, а, смотрите, так вот, все вот эти сроки, они формируют срок ожидания, у каждого магазина срок ожидания свой, есть 19 дней, есть 28, самый большой срок 80, этот магазин никто не любит, это магазин часов, вот, почему, потому что покупка может быть совершена сейчас, а какие-то там несчастные 3-5 долларов могут приходить к вам просто сколько там, 3-4 месяца. Вот, соответственно, схема вот такая, схема простейшая, да, ничего сложного здесь нет. Что у нас еще есть? Есть у нас, естественно, вкладочки «Пополнение» и «Отправить». «Пополнение» — это способы, как вы можете купить рекламный бюджет. Это, это кэшбэк, ну, то есть уже реинвест, да, если, если я сейчас здесь нажму, например, «Использовать реинвест», здесь напишу 297, у меня сумма отсюда спишется, вот сюда начислится, и через 48 а, часов примерно, да, она перейдет опять в работу. Но я этого делать не буду, я не вижу в этом смысла, я работаю с кредита, а эти деньги я все снимаю. Так, возвращаемся. Пополнение, что еще у нас здесь есть, какие есть варианты пополнения? Не работает временно, но вообще самый популярный способ пополнения – это виза Mastercard, Маэстро, то есть это обычные банковские карты, да, карта Мир, Apple Pay, Google Pay, Kiwi, Яндекс, деньги. Не буду перечитывать, думаю, все, что, кто что хотел, глазками уже увидели. А также компания делает периодически акции, и на те или иные варианты пополнения рекламного бюджета э, устраивает, там, ну, например, дополнительно плюс 10% к сумме пополнения. Сейчас у нас, например, вот на биткоин буквально сегодня последний день акции, кстати. Поэтому если вдруг у вас есть, например, биткоин, то, соответственно, можете купить рекламный бюджет биткоином, и еще плюс 10% придет. Вот, про выводы, про выводы. Вот давайте историю пополнения я вам свою покажу. Смотрите, какая интересная штука. А, видите? Есть «Ожидает», есть «Успешно». Да? А некоторые партнеры путают. Я вот тут сделала пополнение, но денежки мне вот не пришли на карту. Хорошо, пришли скрин. Скрин присылают, там «Ожидает». Что это значит? Это значит, что была заявка создана, да. но по факту деньги не отправлены. Да? То есть я сейчас, например могу даже сделать такую же заявку, она у меня здесь зафиксируется, будет, ожидает, но не исполнена, потому что по факту деньги не были переданы от одного юридического лица к другому юридическому лицу. И таких очень много. А так как я провожу обучение, у меня их тут прям вот много, да. Все, что успешно, это реинвесты, пожалуйста, мы тоже делали. Все это дело можно посмотреть. Вот, если вы увидите, то здесь пополнение... С карты, как я в самом начале сказала, 100 долларов только в самом начале, вот 30 августа, первый раз, все успешно. Все остальное это уже я пробовала, делала реинвесты, пробовала, да, делала и переводила про Про Протенки это партнерский доход, мы с вами о нем попозже поговорим обязательно. Деньги свои реальные, как даже кредитные, я сюда больше не вливала. Все остальное это уже бонусные.